Привет! Я Лера Яскевич и я хочу позвать вас на свои ближайшие три концерта, которые пройдут в Украине. 29 октября Харьков арт-клуб «Корова». 30 октября Одесса арт-клуб «Шкаф». 1 ноября Киев у нас, клуб Мизанин. Наши концерты без возрастных ограничений. Программа длится сейчас, в которую входят самые топовые кавера, которые вы должны оставить в описании, которые хотите услышать. Пишите свой город. И кавер, который хотели бы услышать. И, конечно же, авторские песни, которые у меня есть. Я буду безумно рада вам их исполнить. Сначала всех концертов в 19.00. Те, кто купили билет Meet and Greet, приходят в 18.00. Там мы с вами фоткаемся, обнимаемся, разговариваем, делаем все, что вы хотите. А мы с собой везем мерч, мы с собой везем э, скетчбуки и стикеры. Поэтому, если вы что-нибудь захотите купить, это будет, э, собственно, на концерте. Билеты можно будет найти по ссылкам в описании. Я еще их на всякий случай прикреплю в комментарии. А также можно купить э, в день концерта на входе. Я вас всех очень люблю и очень жду. Надеюсь, вы придете, и мы с вами проведем здоровое время. С вами была Лера Яскевич. Мечтайте о великой. Всего хорошего. До скорой встречи. Надеюсь, в реальной жизни.